Так, итак, друзья, следующее видео о том, чем арабские мужчины отличаются от славян. Какие плюсы и минусы у арабских мужчин. Я Надежда Новосельская, я психолог, коуч. Я уже многие годы исследую мужчин и женщин, отношения. И одна из программ как выбирать, своих мужч... «Как выбирать своего мужчину, чтобы избежать обмана и разочарований». И «Служанки в королеву». И все это, все эти материалы я собираю для того, чтобы добавлять в свою программу. Итак. «Чем хороши арабские мужчины?» Я долго изучала эту тему, наблюдала, как женщины страдают, выходя замуж или просто живя в каких-то орфи браках или в каких-то просто отношениях. Мне было много всего интересного. Так вот, по порядку, то, что знаю я, и как это влияет, и что можно сделать уже прямо сейчас, чтобы избежать. Многие девушки, женщины хотят не осознавая, почему они хотят черноглазеньких, почему не хотят арабов. Они умеют любить. Они умеют любить то, что женщине не хватает. То, что женщине не хватает. Красивых слов, тактильных каких-то внимания, какой-то заботы, за ручку взял, перевел, наобещал, рассказывал всего. Женщины на это ведутся. Почему? Потому что дома они в семье недолюблены, они не получили этой любви. Поэтому одна из причин, почему ведутся на альфонсов, на арабских мужчин очень много альфонсов, и сейчас об этом дальше поговорим, что с этим делать и как, как их определить. такой вот, арабские мужчины могут дать женщине то, чего она не получает у своих. Она не получает вот этих слов красивых, вот этой тактильности, ухаживания, Взял, обнял, перевел через дорогу, взял, взял за ручку. Женщина хочет себя чувствовать девочкой такой маленькой девочкой, которые защищают, которые защищают, которые дают. Вот -вот. И вот эта иллюзия обмана, что на этом все показывает, что женщины ошибаются и попадают потом в большие проблемы. Была девушка у меня лет 32 года, из Харькова, умная, красивая, образованная, несколько языков знает, психолог по образованию. Живет с мужчиной, у которого, как выяснилось в прошлом браке, есть двое детей, она про них не знала. Они прожили два года, она жила, в как сыр в масле купалась, он ее дочки девятилетние, и английскую школу, и лучшие продукты. Ну, в общем, все было хорошо. Но не пускает он ее на работу. Ну, вот она типа хочет, но он не пускает, типа сидит дома. С одной стороны, это вроде бы как хорошо, с одной стороны, вроде как это ей нравится, но с другой стороны, пришло время, когда она поняла, что она как в клетке сидит. Может, она бы и терпела бы это еще, и, ну, как бы поддерживала бы все это состояние, если бы она не узнала, что, оказывается, у него есть двое детей, о которых он ей не сообщил. И тут она устроила ему истерику, тут она устроила ему скандал, и тут она выяснила, что оказывается он даже может дать ей морте. И вот она со слезами, синяком нашла меня где-то в Фейсбуке или в Инстаграм, в Фейсбуке, и шла ко мне на консультацию. Что делать? Мы уже жениться собирались, теперь я не знаю, что делать и так далее. Как выяснилось, мама в детстве таскала за волосы, мама э, унижала, но мама не знала, что она делает плохо. Мама считает, что она делает правильно, хорошо. Мама считает, что бить, бить по лицу, таскать за волосы, за невыученный урок – это нормально. То есть люди делают то, что они делают, они не осознают, что они делают. И тогда ребенок вырастает, он куда-то уходит, все это забывается, мама любит, как любит, но по-другому не умеет и не знает, в итоге вот так это проявляется. Поэтому обрезать волосы, дать по лицу, другими способами унизить, в итоге вырастает вот такая девочка, которая потом терпит унижение мужчины, и в итоге она попадает на мужчину, который заботится, любит, там, там вся, прям вся в шоколаде живет, но тут наступает следующий момент, а что же делать? Поэтому что делать в этом случае, девочки? Во-первых, нужно себе сказать, а готовы ты ли дальше тащить это все, эти все унижения? И что ты готова делать? А вот я вернусь домой, и меня там никто не ждет. А вот тут у меня ничего нет. А вот тут я живу в Египте, у меня тут нету ни работы, ничего. А как ты хотела? Ты прожила два года как у Бога за пазухой. А теперь тебе, конечно же, нужно брать себя в руки и начинать что-то делать, чему-то учиться, чтобы становиться самостоятельной, самодостаточной личностью. Это первое. Конечно, какое-то время ты будешь жить не так в шоколаде. Второе. В следующий раз просто выбирай, потому что мужчины арабские есть очень хорошие. Сейчас расскажу, какие есть хорошие арабские мужчины и как их выбирать. Следующая девочка Приехала из, из России, их очень много девочек. Я тут с столькими уже разговаривала, общалась, консультировала. Это душа болит. Красивые, умные, образованные девушки приезжают за любовью. Приезжают, ну, естественно, приезжают как-как, приезжают в туристическую поездку. А дальше, ламур, любовь, это нормально, это здорово. А только надо включать мозги. Так вот, дальше. Еще одна девочка. Она сама занимается тоже дайвингом, он дайвинист. Она прожила с ним какое-то время, уходила, молчала, плакала. Если что-то ей не нравилось, она не говорила. И на самом деле закончилось тем, что она дотерпелась до того, что в итоге они расстались, она с болью ушла. Арабские мужчины, по сути, они очень ценят женщин. Арабские мужчины в крови у них, в моментальности, в религии, в культуре, женщина это прородить, она как богиня. Благодаря женщине приходит человек в жизнь. И если женщина терпит, она терпила, она становится, приходит в такую роль, и она терпила. Та, которая приняла мусульманство, ходит закутанная, она дома королева, если она умная. И мужчина такую женщину любит, ценит и уважает. Потому что по-настоящему любой мужчина, арабский в том числе, или в первую очередь, не знаю, как сказать лучше, неважно, сами выбирайте, он тянется за той женщиной, которая что-то из себя представляет. Если ты куришь, если ты пьешь, если ты носишь юбки, до да самой некуда, если у тебя надутые губы, если ты вся такая но ты для чего? Нормальный, адекватный мужчина, он ищет женщину, которая будет и красива, и умна что-то из себя представлять, он будет помогать тебе делать твой проект, если творческая личность. Но для этого что нужно? Договариваться. Понимать, у кого ты хочешь, чего ты хочешь. А в ответ ты хочешь у него денег, например, да? ты хочешь, чтобы он был самодостаточный, чтобы у него там была там квартира, бизнес, это правильно. Если мужчина нищеброд, он нафиг не нужен, гоните в шею. Потому что таких девочек, которые сидят здесь и плачут, и страдают, нищебродов понабирали. Они плачут, но ты же сама его выбрала. Так вот как выбирать? Если ты видишь, что мужчина уже прошел путь, он наработал свои ресурсы, у него есть бизнес, он прошел путь, ему это нелегко. Тот, у кого есть бизнес, это серьезные люди, потому что бизнес – это ответственность за людские ресурсы, за деньги, за кредиты, за это ответственный человек. И этот человек нуждается в женщине, которая будет его поддерживать, которая будет его понимать, которая будет разбираться во многих аспектах. А что ты ему дашь в ответ, если ты найдешь такого классного? Ты сидишь с сигаретой, с полуголой задницей ходишь перед ним, ходишь по всему... Ты приехала в арабскую страну, и ты ходишь с открытыми сиськами, с открытой жопой, простите меня. Простите, ради бога, за такие слова. Но я просто смотрю и удивляюсь, почему девочки плачут. Или она ходит в штанах, неухоженная. Ты чего хочешь? Достыдно да сегодня быть такими необразованными. Поэтому арабские мужчины есть классные мужчины, как и во всем мире. Но арабские отличаются тем, что они ценят женщину, когда она женщина. Когда ты умеешь быть благодарна, когда ты умеешь быть вежливо, культурно, ухоженно, одета по-женски, а не как, прости Господи. Вот сейчас хожу в спортзал. Здесь одну только девочку видела, в основном все ребята. Ну, мне просто пора уже, потому что тело дома не хватает мне упражнений, я решила немножко подтянуть. Я дома занимаюсь сама, но... В спортзале там есть некоторые упражнения, которые мне помогут подтянуть тело. Все-таки мне 60 лет, и с собой надо заниматься. И если ты с собой не занимаешься, то кто ты? Ну, то есть ты будешь стареть, дряхлеть, и оно и так стареется и дряхлеется. Но нужно собой заниматься. Так вот, в спортзале я вначале пришла, я ничего не знаю, куда, какие снаряды. Английский знаю чуть-чуть, к моему стыду занимаюсь, да, потихоньку занимаюсь. Арабский тоже еще не знаю. И вот подходит человек, я показываю, что я хочу, какие мышцы я хочу, он мне делает. Я, я ему благодарна, он мне показывает. Я делаю упражнения, я нахожусь в этом, в этих, в этом спортзале, я, я мысленно благодарю этих ребят, мужчин, которые ходят в спортзал. Кто там качки, кто толстый, вот Египет вообще обожравшийся, они любят поесть, как во всем мире, поэтому тут очень много толстых людей. Другая тема. Те, кто толстые, в анамнезе лежит ну, там, инертность, лень и так далее, но в анамнезе лежит голод. Когда-то кто-то был очень голодный, поэтому сейчас ваше тело пытается наесться. Но это тоже можно остановить с помощью психотерапии, а дальше вам уже легче, легче будет и через диеты, и через спорт за собой работать. Да так На всякий случай, кому интересно, в шапке профиля там есть на 30 минут бесплатная консультация, кто хочет заходить. Так вот... Ты, я благодарна. Вот те люди, которые не образованы, которые ходят там, дергают тебя, пристают, э, чтобы тебя там в магазин пригласить, продать что-то. Это их жизнь. Но когда ты умеешь быть благодарна, когда ты умеешь быть вежливо, ну то есть ты, ты действительно искренне благодаришь. Это одна из огромных практик, которая помогает женщине стать женщиной и. Благодарить мужской, мужской род, мужскую силу как таковую. Кто-то смог подняться, кто-то не, не смог или не захотел. Это уже вопрос его выбора. Ты выбираешь. Так вот, если ты хочешь выбрать в арабского, в арабского мужчину, то знай, что ты будешь, у э, тебя будет всегда все в, в холодильнике. Ты не будешь знать, куда ходить, какие вопросы решать, потому что они любят ухаживать за женщиной. Это их задача. Принести в дом, обеспечить. А твоя задача быть женщиной мягкой, гибкой, умной самодостаточная. Потому что, когда я спрашиваю у них, а каких женщин вы больше всего хотите? Почему вы выбираете старших, например? Знаете, что я получаю в ответ? Она знает, чего она хочет. Она умеет управлять своими эмоциями. С ней комфортно и хорошо. Она еще может подсказать, направить, поддержать. Многие по выходили замуж или пристраивались в каком-то орфебраке. браке или как он там называется. Решают за них вопросы. Продают там, делают какие-то продажи, но они сами выбрали. Они живут на квартирах, и эти арабы живут у них. Понимаете? Поэтому неважно, в какой стране ты живешь, важно быть той женщиной, которая умеет понимать его потребности, его выборы, его ценности. И умеет, заработать. прежде всего, сама должна быть выше, выше, над собой выше, чтобы мужчине было куда тянуться. Один из признаков женщины, настоящей женщины, это быть той женщиной, к которой мужчине нужно тянуться, понимаете? И тогда ты его вдохновляешь. Не только ой, какой ты хороший, вот тут да, это да, да. вот эти все сладкие слова, вот эти, которые учат в тренингах, это все вранье, это все неестественно, не это все неискренно, это, все не это не, неправильно. Поэтому если ты приехал в арабскую страну, у тебя шортики, где у тебя половинки выглядывают, у тебя маечка, где у тебя сисечки торчат. Да и вообще неважно, в какую страну ты приехал. Если ты женщина, уважаешь себя, и ты оделась как королева, как женщина, подчеркни свои качества, походка, осанка, вежливо ты общаешься, благодаришь. и Ты умеешь смотреть, ага, он достойный, он ресурсный человек, ты начинаешь с ним общаться. Ты выясняешь, а как он относится к другим женщинам? А сколько тут женщины уже испортили этих арабских мужчин своей доступностью, своей эдакой продвинутостью. Недавно спрашиваю, ты замужем? Она говорит: нет, нас это устраивает, это туристический город, здесь не обязательно нужен брак, все уже продвинуты, я сплю, наблюдаю за них. А он даже не поворачивается в ее сторону. То есть она сидит, у нее ноги до самой там, где они заканчиваются, она сидит. И они считают, что это нормально И ребятам надо что? Что надо ребятам от тебя? Сексу? Покушать вместе? Все, а дальше что? Поэтому она может быть умная Она может быть образованная Но она может быть просто служанкой И когда ты приезжаешь в арабскую страну Тебе нужно понимать, что Здесь мужчины лучше В какой-то степени, чем наши славянские мужчины Если ты женщина Женщина-королева Понимаешь? А если у тебя твои инстаграмы, твои все, где ты там стоишь в юбочке до да, самого некуда, губки надутые, ну, ты хочешь выйти замуж? Ребят, я сейчас, может быть, немножко сумбурно говорю, но я просто за последние полторы недели столько проработала с консультациях, я столько узнала, я это видела, но я узнала это. Я общалась с ребятами, с мужчинами, с молодыми, с постарше. Я у них, я их интервьюирую. Я знаю, а чего, кого ты хочешь? Почему ты хочешь э, европейскую женщину? Я спрашиваю одного мужчины недавно, а он говорит, мне по большому счету нельзя, не важно какая женщина, просто я вижу, что женщина настоящая, она, она полная, она вот целостная, она интересная, она мудрая, она как колодец, который водичку можно постоянно пить, и там колодец наполняется, понимаете? И поэтому я хочу быть с ней. А как, как религия, да мне все равно. То есть это образованный человек, понятное дело. Мне все равно, какая религия. Бог один. А есть те мужчины, которые заставят тебя пойти, или ты сама пойдешь мусульманцем. Это уже другая тема, как вы захотите. Но смысл в чем? Какая ты? И ты можешь узнать про его сексуальные пристрастия. Хочет ли он тебя только на секс или у тебя дальше? От тебя зависит, куда ты мужчину поведешь. Да, именно от тебя зависит, какая ты. Ты дешевка? Ты приехала просто арабского мужчину найти, поиметь, попробовать? Это одна тема. Или ты женщина, уважающая себя, королева. И тогда мужчина восхищается тобой. И тогда он тебя носит на руках. Так что арабские мужчины... В какой-то степени лучше наших. Я это вижу. У них есть вот то, чего нет у наших мужчин. Я не говорю, что у всех нет. Есть мужчины, которые умеют ценить женщину. Умеют и подарить цветы, и ухаживать. И, и, и все это умеет красиво, потому что женщины это любят. А здесь это все очень-очень-очень так ярко простроено. И поэтому женщины легко ведутся. Потому что белая, потому что европейка, потому что у нее все красиво, она ухоже, она ухоженная, живая, она умная. И у нее все открыто, она доступная. Угу. Поэтому Плюс арабских мужчин в том, что они Больше ценят Наших женщин, чем э, Вообще женщин, чем Наши мужчины Это мое сугубое наблюдение За столько лет работы, общения интервьюирования мужчин и женщин, консультирования И так далее Поэтому э, тот, кто хочет приехать в арабскую страну И выйти замуж Здесь нужно очень много все взвесить Продумать, чтобы не попасться и остаться с тем, как кем то есть И достойно закончить отношения, если они закончились И не быть на полусогнутой Не быть служанкой, не быть рабыней Сколько недавно мне рассказывала женщина Которая я хожу на процедуры Она говорит, приехала девочка, которая Без... В общем, он там начал И бить ее И Требовать от нее В общем, унижал просто ее и она тут написала в группу, группа там поддерживала э, и так далее. Там целая была эпопея, целая история. Да, ее нужно поддержать. Но кто ей доктор, что она приехала вот с теми своими болями, проблемами, недоработанными детскими травмами. Блин, 21-е столетие. Тренинги, консультации. Пишут группы. Помогите, расскажите, и группа там советует. Каждый свой опыт выписывает. А на самом деле как? И задают вопрос специалист И ты потихоньку раскрываешься, ты сама себе ищешь ответ. Да, есть определенные техники, технологии. И это знают специалисты. А люди что делают? Друг дружке пожаловалась, друг дружке рассказала. Пошла в какой-то тренинг, в йогу. И что йога дала тебе возможность войти в себя? А Дальше что? Дальше что? А здесь нужно делать новые шаги, новые привычки, учиться говорить, учиться общаться. Это работа над собой. И сюда в себя нужно вкладывать, не имерь оно. А угу. Потому что от того, кто вы, какая вы, какой вы, если мужчины тоже вижу меня слушают, зависит от того, как вы живете, как вам относятся люди. Как вы кризис переживете. Уже кризис у нас, ребята, идет очень серьезный, я вам скажу. Не, не, не обольщайтесь. Просто не расслабляйтесь сильно. Я работала в Главном управлении разведки. Я знаю, что такое информационно-психологические операции. Я думаю, вы знаете уже. Вы, наверное, знаете, что такое коронавирус. На самом деле его нет. Он, вернее, есть, но он не имеет такого значения, как нам сейчас внушили. Кстати, фильм «Плутовство». Посмотрите, откроются глаза. Управление массами идет через сценарий, чего люди хотят. Да. Вот. Лекторат нужно как-то завоевывать, да? Поэтому э, от того, кто вы, таких людей, мы, таких людей вы выбираете вокруг себя. Таких мужчин вы выбираете, таких женщин вы выбираете. Кто вы сами, какие ваши ценности. Поэтому, конечно, красиво все звучит, так призывающе, да, так, и за советскую власть я тут агитирую, да. Но на самом деле я просто вышла с этим эфиром, чтобы сказать, что э, арабские мужчины, классные мужчины. И среди турков есть мужчины, которые любят вас и ценят. Когда-то меня один турок целый день катал на яхте и не прикоснулся ко мне. Поил, кормил, я в море купалась. Это было в 2014 или 2015 году. Не помню. Я тогда впервые на практике узнала, что да, не надо говорить, что они там только от нас чего-то хотят. Какая ты, то к тебе и возьму. Весь день мне подарил. Я даже не знаю его. Я, мы даже никаких не, не, не обменялись даже контактами. Но это было, это было красиво, и это было достойно меня, это было достойно его. Но как так сделать, чтобы так к вам относились? А сколько таких случаев еще было у меня? Так мне только 60 лет, ребят. А у вас многие, я знаю, вы молодые, у вас еще столько ресурсов классных, поэтому не тратьте свое время на пустую, на пустое перемалывание. Задавайте себе вопрос, чего вы хотите, что вас не устраивает, что вы можете сделать еще, потому что те действия, которые сегодня вы сделали, они вас привели к тем результатам, которые у вас есть. Арабские мужчины – классные мужчины, и не только арабские мужчины. Все мужчины классные, и в них вы находите то, кем вы сами являетесь. Если вы дешевка, служанка, то вы такого и встречаете. И вас будут бить по морде, вас будут использовать вы будете платить за него в ресторанах, вы будете платить за него аренду. Потому что вы такая. Поэтому про арабских мужчин была сегодня, был сегодня эфир, и не только про арабских мужчин. Суть сегодняшнего эфира, чем отличаются арабские мужчины от славянских мужчин. Есть небольшие отличия, но все зависит от того, какая вы женщина. Что вы хотите и что вы даете взамен. Если вам этот эфир был полезен, Дайте, пожалуйста, мне обратную связь с Малики, я вам буду благодарна. В записи будет, послушайте, кто не успел. Я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, коуч, была с вами на связи.